Коллекция 16-17 К2, лыжи для фрирайда. но ну, вот они, собственно, вот там. Говорить я про них не буду. Самая яркая, там, вот эта синяя фигня. И то яркая, потому что синяя, как бы. Ну и все. И до свидос. Ничего интересного нет. Талия 88. Никакого фрирайда здесь нет. Это, в общем-то, какой-то тур. Непонятно. Что? Все остальное без изменений, ничего нового. Но на самом деле, еще более того, они все меркнут. По сравнению с рядом вот с этой новой моделью К2, которая называется Marks. Марсман это вот как бы то, что действительно реально хочется прям тестить Вот прям сейчас вот готов ее забрать и умчаться и гонять Смысл значит в том, что это вообще абсолютно новый подход Это несимметричная очередная попытка сделать несимметричную лыжу во фрирайде Значит ее смысл в том, что у нее разная форма Внутри лыжа более прямая по вырезу наружу она как бы форменная, то есть радиус полоники а, внутренней ноги как бы меньше, а внешней ноги как бы опорной он прямее. За счет этого предполагается, что лыжа будет в целине, а внутренняя лыжа будет погружена в снег и будет больше работать на всплытие на поперечную при поперечном проскальзывании, а внешняя, как бы опорная лыжа, за счет вот этого спрямления, она будет очень стабильно на ходах при переходе на поперечное проскальзывание. То есть, лыжа таким образом совмещает в себе две как бы сильные стороны. То есть, она с одной стороны, да, как бы стабильность на переходе поперечной по как бы, экспертных лыж с большим радиусом поворота, но при этом там, где нужны маневры, мы можем получить маневры за счет вот этой вот формы на внутренней ноге и уйти в какое-то, в общем-то, маневрирование, в контроль скорости. Естественно, я вам скажу, на сегодняшний день, вот здесь стоя, как бы, и держа вот так, как без крепления, я, естественно, вам не скажу, насколько это, как бы, работает, насколько это работает хорошо и насколько это работает весело. В теории это вот так. Как это происходит на практике, естественно, надо на снег и там проверять, и поэтому, как бы, я вот реально хочу... Найти их на тестах и затестить. И понять, как вот эта вот асимметрия работает. лыжа однозначно правая-левая. Естественно, я могу сказать, сразу хочется поменять местами. Посмотреть, что будет, а если поменять. Но, в общем, буду искать и тестить. Пока вот так. Чтобы не пропустить тесты, подписывайтесь на канал. Следите за сайтом. Все обновления там. Ну, встретимся на тестах вот этих интересных лыж. Почему-то они мне кажутся очень интересными. Пока.